Пока я был один и готовил кофе, мне точно было э, спокойно, полно, и я даже не отвлекался на мысли, потому что этой музыки что ты был весь в я был весь в музыке DBC, да, что это как атмосфера, которая наполняет, но она настолько емкая, что ее нужно слушать, и поэтому нет разговора. Нету диалога, или мы вынуждены разделять свое внимание на две половины достаточно весомые, чтобы одна часть нас говорила, а другая слушала, это слишком это то, что я образно. Чувствую. Понятно, что я могу удерживать так вектор, то есть я слушаю тебя, что-то говорю в ответ, и при этом мое воображение тут же уже рисует огромное количество образов, которые рождаются, причем они динамические, потому что вся музыка дебюсси – это процесс. Но ты говоришь, что лучше ставить романтик. Когда я спустилась, мне наоборот было очень хорошо, что звучал Дебюсси. Потому что он воздушный, в нем настолько много легкости, что это противовес этому периоду ночному, когда все силы, когда вектор внимания, когда воля направлены в одно. И вот наступает утро, и сейчас не до результата, сейчас даже не до эмоций. Понимаешь, когда э, ты хочешь поставить романтиков, ты фактически предлагаешь мне какую-то эмоцию. Потому что романтики – это чувство. Uh -huh. Это то, что они через себя транслируют, они берут свою жизнь, пропускают через свое сердце, и дальше – это музыка. И я легко настроюсь на любую эмоцию, но… Сегодня мне не хотелось эмоций. Угу. Хотелось состояния. Да, состояние, причем... Чтобы оно было. Да, не себя. Состояние, которое скорее не жестко прорисовано. Когда ты говоришь, что есть импрессионисты, и Дебюси относятся к импрессионистам, правильно, по современной градации это композитор импрессионист, но сам по себе э, себя таким не считал. Он вообще обижался и uh -huh. не хотел принадлежать к импрессионистам. Кажется, uh -huh. ну почему же? Потому что это, это же музыка впечатлений. Но где здесь э, гармония классиков? Где здесь этот мировой космический порядок? Э, здесь, э, и здесь не прицепишься к чувствам. Здесь процесс жизни. Абсолютно хаотичный. Причем он хаотичный не потому, что он в природе хаотичен, там все упорядочено, а потому что наше внимание хаотично выхватывает какие-то кусочки этой жизни. А вот летит стрекоза, вот здесь цветок, вот трава, вот пролетает птица. Они все это делают в строгом порядке. Но наше внимание хаотично перескакивает на эти элементы, и мы так проживаем жизнь. Фактически для меня дебюсия – это способ увидеть процесс жизни так, как видит его восприятие человека. Uh -huh. Да, вот так хаотично прикасаясь, то там, то тут, тут топавший листочек, да, тут шаркающая нога человека, там смех uh -huh. ребенка, здесь лай собаки, и, и вот это все, все, все создает нереальность. Нет, реальность десятки раз, сотни раз больше. Uh -huh. Это то, что я успела выхватить об этой реальности. И мы можем сказать, что это определенный хаос. Хаос моего внимания, да. который скачет по этой реальности. С другой стороны, для меня, вот если это мое определение, дебюси, это композитор ароматов. Он называл себя символистом, и я бы пошла дальше. То есть это для меня символ намек. Если символ для меня еще более проявлен, то дебюсси для меня не проявлен настолько, как символ. Угу. Поэтому я и говорю, что это композитор ароматов, аромат и не угу. масса воспоминаний, угу. картин, которые рождают, причем каких-то моих. И тоже хаотичных, да, потому что этот аромат рождает и ту, и ту, и ту картину, они существуют одновременно, как переживание. но переживание жизни, а не переживания эмоции. Вот, вот это вот сейчас бур-бур-бур-бур-бур на фоне, да, угу. я тебе говорю, а мое левое ухо, угу. оно крутится в бурлящей пене волн, понимаешь? И мало этого, там еще точно какой-то предмет, угу. и он то виден, то не виден. Это одновременное существование в процессе. То есть он для меня композитор процессуальный. Да. Состояния, которые мгновенно меняются, и они меняются за счет такого впрыска аромата. Поэтому я считаю, что для сегодняшнего утра это идеально. Вот я сижу и раз думаю, насколько это подходит утру? Это подходит в принципе любому утру или только думаю, сегодня нет. нашему? нет. Потому что нашему. под классиков хорошо работать. Есть да, ритм, есть определенная гармония. Ты же понимаешь, что это гармония и ритм не марша, да, да Это гармония и ритм <свист> uh, некоего Сибирь. божественного порядка. Uh -huh. То есть когда неважно, как мы себя чувствуем, uh -huh. как раз вот то, что было важно для романтиков, а для классиков неважно, как мы себя чувствуем, они нас буквально вытаскивают из всех человеческих uh -huh. передряг, эмоций, каких-то случаев которые нас э, где-то зацепили и мы в них уже барахтаемся и даже тонем они нас просто вытаскивают через mm -hmm. гармоничное сочетание звуков и направляют на что? На божественный позитив. Мне даже интересно. Веру в лучшее. Если под классиков хорошо работать, возможно ли под классиков отдыхать? Под некоторые произведения, да, но если. Здесь очень важно, а что ты понимаешь под отдыхом? Под отдыхом я понимаю успокоение ума. Действительно, вот, как ты говоришь, вырваться из контекста своей жизни, перестать Когда думать о я проблемах. Я бы сказала, успокоение ума, и лучше всего это тишина медитации. медитация. А я бы сказала, настройка ума. Вот если успокоение, успокоить ум, если отдохнуть, угу. это настроить ум, знаешь, как камертон, угу. как романтики настраивают нас на определенные чувства, угу. тоже да. камертон, только скорее камертон не ума, а сердце. Ум просто естественно за этой волной уплывает. И вот мы уже настроены на тоску, или вот мы уже настроены на романтическую любовь, или на влюбленность с романтикой. Да, это про композитор романтика да. а если мы говорим о классиках, это настройка ума, но, но вот эту веру, веру в лучшее, веру в, некое, в некий божественный, позитивный посыл, когда эта вселенная творилась. Что вообще создано uh -huh. это все не просто так, и создано не со злым умыслом, это однозначно. Uh -huh. вот для меня классики – это люди, которые рассказывали о том, что в идее Бога было uh -huh. много добра и любви где сотворить порядка. этот мир. Да, в каком-то смысле, да, это, божественный, это божественный порядок, понимаешь? Я понимаю, что масса людей скажет, какой же этот порядок, люди гибнут, дети умирают, ну и обычно это песня человеческая, почему мне плохо, это не порядок. Но нет, с точки зрения божественного узора это порядок. Да. Все Поэтому я согласна. Да. Изменяется и заканчивается. Да, спасибо. и очень важное спасибо. спасибо. Спасибо. Понимаешь, почему мы можем сказать спасибо? Вот в, в классике как раз идеально проявили а, не, начало, не начало изменения и конец. А вот это спасибо. Спасибо с позитивным посылом туда, да. к Богу. Спасибо за то, что вообще это все существует, потому что оно прекрасно. Да. И я считаю, что классики, для меня слушать классиков – это работа ума. Угу. Это не отдых в аспекте отдыха тела, когда мы расслабляемся и поплыли. Угу. Как музыка релакса, шум волн, какие-то легкие переливы, которые ни к чему не обязывают мой ум, и угу. просто мягко плывает, и мы даже засыпаем. То есть работа ума не требуется. Классическая музыка для меня это работа ума. Но это работа ума, когда он настраивается. По сути, настройка. То есть если да, если для тебя отдохнуть, это настроить ум на энергии, на частоты определенного божественного порядка, в котором много позитива, веры в лучшее. Угу. А, я бы сказала так, знаешь, вот заглянуть в божественную мастерскую и обнаружить, да, с высоты вот того взгляда, как все правильно устроено. Ну, я-то рассуждал как я понимаю, что такое отдых для тела: это релакс, это спа, это тренажерный зал, это mm -hmm. определенное нагрузки это вот такие ну, динамика и ну, тело же, говоришь, жизнь отдых для тела отдых это не правда, в смысле не ну, не, не, ну, релакс, не релакс полный когда мы лежим, да, когда да, мы лежим это, это и релакс тоже и активность и релакс тогда это не отдых для тела это жизнь тела угу. понимаешь я бы различала так потому что это жизнь тела, да. тела, а отдых это тела поспать, да. да отдых для тела да отдых для тела это по сути полное успокоение тела и ä, почему я сравнил с, и заговорил про ум когда человек хочет отдохнуть от мыслей, от да, беспокойств, которые рождает его ум, mm -hmm. от мыслей навязчивых, которые постоянно приходят, и он понимает, что «Господи, я уже устал это думать», mm -hmm. поможет ли в этом классика? А сейчас я, разговаривая, осознал, что классика не успокоит ум. Это, это желание человека выкинуть мысль, успокоить, забыть, mm -hmm. получить эту тотальную тишину ума. Mm -hmm. А реально классика помогает настроиться, сделать наш настроить наш ум на правильный лад на правильной гармонии чтобы по сути действовать эффективнее я бы сказала что это как выстраивание да настройка как выстраивание мыслей ряда постепенно вот этот весь мыслепоток, он выстраивается в неком направлении, начинает течь в определенном ритме, и те дурные мысли угу. либо сами отваливаются, либо сами растворяются. Опять же, если человек способен войти в эту музыку, понимаешь, а если он все равно хочет пребывать в своих мыслях, то у, у него будет диссонанс. Может да. быть, почему люди не Р... хотят слушать почему может музыку, раздражать? музыку да, да, классическую музыку? неважно, это классики, композиторы, романтики или еще кто-то, потому что их ум, и они сами не стоят на стороне того, что они слушают, они не пытаются в это вникнуть. Они не хотят, не то что не хотят порядка космического, они просто настолько привыкли пребывать в неком хаосе, вот в этом эмоциональном бульоне, который варится и который с ними поддерживается огнем мыслей, которые все таки вкидываются, да, она плохая, uh -huh. он плохой жизнь, несовершенно, и пошло-поехало, все горит, uh -huh. горит в голове, а эмоционально бурлит. И тут кто-то приходит и говорит, смотрите, как оно звучит, смотрите, я хочу показать вам Красоту божественных сфер», Говорит, отвали от меня, у меня сейчас свой котелок, я его варю, и да. я в нем варюсь. Да. И поэтому эта музыка, по сути, да, раздражает. Да. Нет, нет проблемы в котелке, есть проблема в моменте, когда человек хочет остановиться, а не может. Да. Или не, нет, не хочет. Первый это хочется. не хочет. Многие просто не хотят, многие все устраивают. И да, действительно переходный этап. Это когда я, я услышу музыку сфер, угу. но я не могу оставить котелок. Мне кажется, что это я. Мне кажется, что это вся моя жизнь. Но ну, как же я не буду думать о свекрови или о теще или о муже или о жене или о детях или о чем-то, о чем-то еще, причем в контексте э, полного эмоционального хаоса и раздрая. Как же? Как это может быть совершенным? Вот это моя жизнь, как она может быть совершенной? Но это моя жизнь, я не могу ее оставить. Тогда mm -hmm. не, не будет меня. Понимаешь? А если мы ставим классика, да? Если мы ставим ну, того же Баха, того же Бетховена, это уже кому как нравится, Моцарта. Я, например, обожаю стройность Моцарта. Боже мой, под него читать, заниматься. Mm -hmm. ну, это же, это вот я хочу сказать, песня душа, под реально думаешь, это песня да. ума. Понимаешь? Да, это прекрасная настройка. Да, это настройка. Для меня, все. когда я ставлю Моцарта, ум становится ясным. Если Бах и Бетховен для меня открывают Вселенную, uh -huh. да, и, все, и мой ум, он скорее вытягивается, если в метафоре, к звездам, да, вот к тому космическому пространству. Я говорю, сейчас я вижу это, потому что я много раз это переживала. У меня буквально ощущение, что от uh -huh. начинает тянуть вверх и раскрывается э, огромным ну, зантом за гейзером вот туда, uh -huh. да, за э, атмосферу то э, Моцарт нет. Моцарт для меня абсолютно кристальная ясность ума. Я понимаю детей, почему они э, для уроков включают в себе моцарты. Uh -huh. Сидят, делая уроки, и слушают Моцарта. Я много раз подходила и спрашивала, вам не мешает и говорят, нет, нет, нам хорошо. А я понимаю, почему им хорошо. Ясность ума. Ясность ума. Легче. Для меня это ясность. Может быть, конечно, у кого-то это другие ассоциации переживания. А вот я бы не могла работать точно под романтиков. Ну, потому что они, по сути, погружают в эмоцию, инициируют чувства, заставляют испытывать их. Музыка. Да, и опять же, с одной стороны, они заставляют их испытывать, с другой стороны, они буквально захватывают и фактически эта музыка меня танцует, она танцует мое эмоциональное да. тело. А если я сейчас не хочу это танцевать, то есть э, я не боюсь ни тоски, ни печали, например, uh -huh. но не сейчас. Ты как партнер, который меня приглашает на танец, а я понимаю, что не сейчас, uh -huh. не это. Могу, но не хочу. А оно действительно меня захватывает, потому что звукоряд, он настолько мощный, он работает на других вибрациях нашего да. мозга, что мне понадобится колоссальное количество воли затратить, чтобы себя перебороть и вернуть. А зачем? Понимаешь, зачем, зачем столько трат? Ты сможешь сказать, что это музыка поддерживающая настроение? Да. Или задающая контекст настроения. Да, или помогающая пережить какую-то эмоцию. Вот действительно есть эм, ситуация, когда мы уже ввалились, uh -huh. мы, мы уже захвачены своей историей, uh -huh. а потом нам хочется чего? Посмаковать ее И я, кстати, uh -huh. не против. Я, кстати, за, чтобы люди сознательно понимали, в какой эмоции нуждается их э, сердце сегодня или сейчас. Uh -huh. Нет никакой проблемы. Проблема, если ты не хочешь переживать. Это проблема, если ты кричишь, "Нет, я не хочу, вот эмоция на самом деле уже там». Да. Вот. Я считаю, что это прекрасный способ развить мышцу сердца, если можно так сказать, только эмоциональную мышцу сердца. Потому что композиторы романтики подарили миру чистоту каждой эмоции. Понимаешь, о чем я? Да, словно кристаллизовали, да. взяли огранку и выдали в чистом виде. Без примеси личного, mm -hmm. но что ли, с энергией вечного. Да, если можно назвать эмоцию каким-то аттрактором, который вот движется, крутится mm -hmm. и, и, и захватывает какое-то количество людей, то в музыке романтиков исчезают лица, исчезают истории, исчезают подробности, исчезают нюансы конфликтов, но остается чистое чувство. Uh -huh. И это, в этом ценно. Поэтому хочешь войти в соприкосновение даже с, ну, с не, не очень приятным чувством, да, включай классику, включай романтиков. Потому что это поможет перевести боль в соль. Да, потому что она же ведет, и в ней есть в каком-то смысле даже выход. Да, вот, в ней есть выход. Потому что это законченное произведение, пережитая эмоция, прожитая, доведенная, да. возведенная ну, вот, в пиковое состояние, и... которое показывает завершение. Да, да. Поэтому да, мы можем настраиваться, и я вот считаю, что когда ты сказал, что может быть лучше было не то, а это, а я считаю, что для сегодняшнего утра это идеально. Но ну, все время, пока мы говорим, я одновременно слышу mm -hmm. музыку, она является для меня... С одной стороны, она часть пространства, с другой стороны, она настолько емкая, цель она, она, по сути, партнер, если ты заметишь, у нас, да. вот, вот у меня для меня это слева, угу. появился еще один партнер угу. партнер, который участвует угу. в нашем разговоре. Это даже сложно назвать теперь диалогом. То есть, если мы да. включали другую музыку, да, и утро начиналось с то другого, чаще всего это давало возможность диалога. Диалог угу. под какой-то ритм, под какое-то настроение. Сегодня это не диалог. Это беседа. Я согласен, что это очень похоже на беседу троих. Мы даже говорим да. о музыке, если так задуматься. Мы... Ну, о на, а нас... музыке мы и так могли бы говорить, какая о поэзия, о чем угодно. Но здесь именно ощущение, понимаешь, объектное, как будто угу. слева у меня полно. То есть это четкое пространство. Угу. Правда, нельзя сказать, что. То есть это полноценный партнер. Но... Да. Да. Это Ух. некая, я бы сказала это... так, это не, не некая личность, это некая вечность. Некая вечность, <с у которой есть свой голос. Да, свой голос. Для меня аромат, потому что все-таки дебюси я воспринимаю как запах. Он все время касается меня очень легко. Знаешь, если. Да, интересная мысль возникла. Если мы взяли за аналогию, звучащую музыку, как э, нечто цельное, mm -hmm. что присутствует рядом и с чем мы можем вести диалог, то если пойти дальше и сравнить это с человеком, mm -hmm. когда человек приходит к нам и начинает с нами общаться, mm -hmm. мы очень быстро распознаем, он является чем-то цельным, mm -hmm. чем-то единым, является ли он вот такой вот таким набором гармонии, mm -hmm. или это разрозненная часть непонятно чего, и тогда mm -hmm. мы не ощущаем рядом с собой партнеров в диалоге. Понимаешь, mm -hmm, да. о чем я говорю? С, с одними людьми мы встречаемся, и mm -hmm. мы понимаем, это целый мир. Хотим mm -hmm. мы общаться, не хотим мы с ним общаться, это уже дело личное, но мы воспринимаем mm -hmm. его как нечто... Отдельное, существующее в этом мире. Я даже сказала, Или не отдельное, а целостное. Емкое, целостное. Да, то есть там есть некий набор. Некий набор. И вот я чувствую в музыке, mm -hmm. вот именно это, некий набор. Mm -hmm. Что-то, что само в себе варится, mm -hmm. может поделиться, ощущается, как... Но даже если нас не mm -hmm. будет, она есть. Она есть, да. Да. А вот бывают... Люди, я пошел дальше, понимаешь, размышления. Бывают да. люди, которые являются набором всего, но когда мы с ними встречаемся, мы их не можем... Нет. Их нет. Да. да. Нет их. Я бы сказала так, вот, знаешь, другой акцент. Не их нет, а нет их. То есть нет его или нет ее Может да. быть, телесно-то она и присутствует, как набор каких-то звуков да, конечно, в пространстве. Тоже... Но разве это она? Uh -huh. То есть, вообще, кто здесь? Хочется спросить. Ты понимаешь, что здесь кто-то есть, но все время хочется спросить, кто здесь? Ты кто вообще? Ты сам-то себя для себя определяешь, uh -huh. ты сам-то в себе что-то носишь, имеешь, переживаешь, думаешь сам в себе. Без меня. Или я тебе все время нужен, чтобы было чего оттолкнуться. И, и тогда у тебя начинается движение мыслей или движение чувств. И, естественно, чаще всего эти люди склонны бодаться и сопротивляться, чтобы получать и приток энергии телесной, и эмоциональный какой-то коктейль для себя. И в принципе было бы потому о что думать, потому что начинают думать обо мне, Они не могут да. Э, да, сами от себя оттолкнуться, сами в себе побыть. Да. Они вынуждены, по сути, постоянно натыкаться на окружающих, чтобы mm -hmm. как, каким-то боком ощутить себя, потому да. что сами себя не переживают. И, по сути, если ты спросишь от может ли это звучать как мелодия? А кажется, что нет. Она будет все время эхом каких-то мелодий, да. с которыми она соприкасалась, но эта бурда не, не является отдельной мелодией. Угу. В каком-то смысле, как значит, у человека есть шелуха убеждений, Мысли, которые ему не, не свойственны, или ну, которые ну, принесены. Это, да, ну, начитался статус. Да, статус, начитался все, все, и считает, варяется, что да. вот жизнь должна быть такой. Угу. Потому что если как на тренингах происходит, если на какой-то день сбрасываются все социальные статусы, как сбрасываться? Они, сбрасываются... Они становятся неважными не в контексте программы. Да. На программе все работают с собой, да. с своим внутренним миром очень глубоко, конфиденциально. Никто не делится ничем, но все переживают все все и самое актуальное для себя. Я к чему говорю Ты понимаешь, какая красота проявляется. Да. Я, кстати, тоже хотела сказать, как, угу. какими красивыми становятся люди. Каждый. Каждый. каждый Каждая. Не, вообще не важно, кто как выглядит, какая угу. фигура, какой возраст. Это не имеет никакого значения. Я... Когда вижу этот свет, льющийся из глаз, я понимаю, что вот Он Бог, его не надо нигде искать. Он среди нас, Он в нас, Он через нас, вообще мы в нем. Да. И это, это и есть праздник жизни. Понимаешь? И главное, что если ты вспомнишь, ну, там на общих тренингах mm -hmm. у нас нет такой возможности, а вот на випах это всегда проявляется. Это цветник разношерстных личностей, да, да. которые вдруг проявляются, потому что их никто не рубит, потому что они увидели, что несколько дней угу. никто их не рубил, никто их... Под шаблон никакой не выстраивал, нет да. никакого образца Алякочанова, понимаешь? А да, есть да. максимальное стремление к тому, чтобы ты проявил себя, да, себя. Вот свою мелодию, да, обнаружил свою себя. мелодию, uh -huh. свой темп, свой ритм, свое звучание, твои тона. Ну а да, что да, происходит краски? на фрибризе? К какому, uh -huh. к последнему дню человек uh -huh. осознает? Можно сказать, мелодию своего дыхания. Ну, симфонию, да. Симфонию своего симфония, дыхания. Даже мелодия, там симфония. Который, и те, кто уже были несколько раз или да. смогли да. проникнуть да. в это, вдруг осознают, насколько его дыхание отражает всю его жизнь. Да, потому что это, это все ударные доли. Когда мы начинаем там разбирать ударные доли дыхания, да. в этом смысле мы а, становимся как раз теми самыми дирижерами и Почему получается изменить? Потому ну, что палочку это... мы получаем в руки. Что палочка, <laughs> да, да, есть, да. И уже можно вот эту ударную долю угу. сделать тише или вообще изменить ее. Да. И, и, и хватит здесь ударять, хватит здесь, по сути, в жизни ударять вся. Понимаешь, это же просто обычный удар, очередной расцветок. Год прошел, ты опять бам. Но не важно, что ты стал старше, понятно, может быть умнее, может быть угол другой, золотой теперь, да, не бросай. Ну, бам-то будет, потому что ударная доля сценария осталась. Вот что мне нравится сейчас в этом фоне, то что... Дебюси прошел дальше, дальше э, вот этого сценарного порядка. Понимаешь, он для меня э, композитор не просто ну, легкого восприятия жизни, нет, там есть uh -huh. огромная глубина, но он прошел за предел цепляния, uh -huh. за какой-то ритмический рисунок повторов. Понимаешь, uh -huh. он проник, как просветленный композитор в процессуальность жизни. Да. Если ты вникнешь в его музыку, ты услышишь, что это вечный процесс. Никаких повторов. Да. а я так и чувствовала. Постоянно новая гамма. Н нету а, желания личности зацепиться за сценарий и прокрутить его еще раз. Да? Mm -hmm. Даже если он очень красивый. Да. В этом смысле дебюсси мне близок безумно, потому что ну нету ни одного похожего дня, mm -hmm. ну нету. Как бы мой ум не хотел найти э, аналогию Точно. ритмический а, знаешь, рисунок. Нет ни одного похожего человека, да. все уникальные. Так, каждый как... отдельный, завтра другой. Понимаешь? Он даже и он нет, сам не да. осознает. Нет этого. одинаковых дней, нет одинакового момента, одинаковых ситуаций. Это ум человека стремится повторить. Сделать однообразие, По, пытаясь однообразие. упорядочить жизнь. Ну, даже делать. если ты хочешь найти в этом божественный порядок, это все равно желание ума. Да. А вот это... Ну, то, то, куда прошла музыка дальше, после классиков, угу. да, в лице Дебюсси, это в медитативное проживание процесса жизни без желания повторить. Да пережить заново то же самое. Знаешь, вот мне это очень близко. Я в его музыке, я сижу и чувствую постоянную открытость новому, следующему мгновению, следующему вдоху, он будет другим. Mm -hmm. И у меня даже нет мыслей и эмоционального желания глянуться назад и сказать, ах, как было там хорошо. Mm -hmm. Это хорошо было прожито мною настолько полно, что я не нуждаюсь погружаться в него еще раз. Конечно. Да? Оно за мной, оно шлейфом, оно да, создает некий аромат моей личности, опять же, потому угу. что я буду идти и как-то пахнуть угу, этой жадной. Да, Но вот то, что я чувствую в его музыке, вот это родство с Дебюси, это абсолютно открытость ума эмоции и даже тело к этому новому проживанию каждого следующего мгновения. Поэтому я лично в восторге. Красота. Это легкое отпускание того, что было, и легкая готовность принять то, что будет. Легкость как основа восприятия. Жизни. Да, жизни во всем многообразии, даже когда это что-то да, тяжелое, это в смысле. всепоглощающее, да. или твердое, совершенно неважно. Музыка играющего ветра. Но ветер еще как-то воздействует на реальность. Она, да. Эта музыка для меня это... Музыка вечно сменяющихся ароматов. То есть аромат никак не воздействует на предметы, в отличие да. от ветра. Но я так чувствую, как очень легкое прикосновение да. к каким-то символам, можно сказать. Я бы сказала, да. этот аромат, он сам по себе рисует нам символы, дает такую опору на символизм, а дальше раскрывает у себе как хочешь. Но самое главное, что то, что в этом утре было важно, ну, лично для меня, спасибо, что поставил на это, это легкость, потому что новый этап, сегодня новый этап. Мы с тобой оба понимаем, что произошло да, да, и раз опять произошло приключение, и что-то сменилось в пространстве. Это мы с тобой отметили еще вчера. Ничего. Ночью, да. И я думаю, что искусство жизни человека отдельного еще как раз в том, чтобы не просто чувствовать перемены или состояние, а настолько осознавать это, что помогать каждому этапу, в каком смысле отзеркаливать, да, быть в гармонии, со своим этапом, с какой-то атмосферой вокруг, поддержать ее, не держаться за нее, да. но поддержать. Угу. И когда мы поддерживаем, мне кажется, именно тогда происходит опять нарастание волны, вот это пиковое проживание этого состояния, и тогда есть возможность снова перейти во что-то еще, потому что ты же понимаешь, что эта волна спадает. Конечно. Мы пьем кофе, разговариваем, и вот оно, оно уже начинает спадать. Я понимаю, что появляются мысли, так, а как я хочу прожить этот день, да, что следующий. сегодня, да, а, уже какая-то такая легкая толпа mm -hmm. мелких дел да, собирается в двери, там. Mm -hmm. они еще не стучат, они еще шушукаются в двери, знаешь, как подчиненные, да подчиненные, которые там то-то, то-то, то-то, то-то по списочку. Вот. Но они еще шаркают ножкой и не, не входят, уже знают, что я еще не закончилась волна. Так сказать, руководитель еще проживает завершение волны внутри. Да. Это приятно, когда ум управляемый, это, конечно, благо великое. Но без вот этого было бы, было бы не так. Без этого третьего партнера в лице музыки Дебюси было бы иначе. Согласен. Как не знаю, так сказать, уже невозможно. Ситуация невозможна для исследования, потому что мы не можем вернуться в начало и прожить это утро без Дебиси. Но это с DBC мне понравилось больше. Это было красиво. <laughs> да, спасибо. спасибо.